Разберем решение девятой задачки из модуля геометрия первой части ОГЭ 2015 года. В треугольнике АВС стороны АС и ВС равны. АН – высота, косинус угла ВАС равен 2 корня 6 деленное на 5. Найти косинус угла ВАН. Рисунок дан. Давайте разбираться. Перечерчу рисунок, чтобы удобнее было делать какие и отметки. Отметим условия на рисунке. Нам дано, что AC равно CB. То есть вот эти отрезочки равны. А H у нас высота, да, то есть угол, где равен 90 градусов. Косинус угла BAC, то есть вот этого уголка, дан. 2 корня 6 на 5. Нам нужно найти косинус угла B, H. То есть вот такого большого угла. Давайте разбираться. Это задача на определение косинуса и знание основных теорем и свойств прямоугольного треугольника. Для начала увидим, что АСБ треугольник равнобедренный. условия, да, так как АС равно CB, Соответственно, так как треугольник равнобедренный, то углы при основании равны. Соответственно, BAC равен CBA. Так как углы равны, значит и их косинусы будут равны. Из большого треугольника прямоугольного а, hb запишем косинус угла СБА. Косинус это отношение прилежащего катета гипотенузе. Прилежащий катет – это HB, а гипотенуза – это AB. Теперь запишем косинус угла, который нам нужно найти. Косинус угла BAH. Соответственно, опять же, это отношение прилежащего катета гипотенузе, то есть AH к AB. Заметим, что… Косинус одного угла и косинус другого угла, они, ну, естественно, не равны, но их синусы, то есть синус этого угла, будет равен вот этому отношению, и синус этого угла равен вот этому отношению. То есть синус угла СБА – это есть отношение противолежащего катета AH к гипотенузе АВ. Так как мы знаем косинус, условия на то мы можем найти синус через основное тригонометрическое тождество. Запишем синус угла cbA равен единице минус косинус этого угла. Квадрат точнее косинус этого угла. Ну, теперь подставим значение и посчитаем, чему же равен синус 1 минус 4 на 6. На 25 необходимо привести к общему знаменателю. Будет 25 минус 24 это единичка. И корень из 25 это 5. То есть синус вот этого угла равен 1 5 То есть отношение АH к AB равна 1 5 Соответственно, косинус искомого угла равен 1 5 или 0,2.